И сегодня мы с вами посмотрим Южный парк с той точки, с которой вы никогда его не видели. То есть, вы видите, он стоит один а, в приватной зоне, вокруг зелень. Значит, кстати, комплекса конец года, а выдача ключиков, ориентир январь-февраль. Для Сочи ЮДВ у нас есть несколько предложений. Это полноценная однокомнатная квартира с большой кухней-гостиной, с большой комнатой. Прибыль чистая, прям вот сухой остаток. Порядка 2 миллионов. Друзья, родненькие, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Меня зовут Илья Шамшин и мы начинаем. Сегодня у нас октябрь, конец октября, друзья мои, и на улице действительно тепло. Вы видите, как я одет: костюмчик, рубашечка. Даже пиджак можно снять, потому что на улице действительно тепло. Да, друзья, это Сочи. У нас лето где-то, наверное, до конца октября, до начала ноября. И активная фаза зимы начинается где-то, где-то, где-то середины января, да. И то как зима, дожди. И, собственно, сегодня мы с вами посмотрим комплекс Южный парк. Вы все его прекрасно знаете, рассказывать тут нечего. Мы сейчас с Оксаной с руководителем отдела продаж поговорим насчет горячих предложений и новостей, да, то, что произошло за последнее время в комплексе. Друзья мои, и сегодня мы с вами посмотрим Южный парк с той точки, как, с которой вы никогда его не видели. Я сейчас нахожусь возле ЖК Новагинский, поднимаюсь на шестой этаж, на балкон и оттуда вам покажу Южный парк. Друзья мои, он действительно находится на территории нацпарка и а здесь лучше посмотреть с высоты птичьего полета потому что то что я вам сейчас покажу ни один человек вам в городе этого не показывал друзья я сейчас нахожусь сзади комплекса южный парк с этой точки вы его никогда не видели у нас там море у нас там пластуночка у нас там горы все красиво а вот собственно южный парк друзья Самое приятное то, что вокруг этого комплекса строится никогда ничего не будет. То есть вы видите, он стоит один одежденько а, в приватной зоне, вокруг зелень. Вот лучше она и быть не может, потому что таких комплексов, а, как Южный парк, чтобы окружала зелень, мелень, но таких нет. И территория вокруг комплекса, и то, что а, вот лесопарковая... Это нам что дает? Во-первых, дышится по-другому, да? То есть, построено ничего не будет. И вы находитесь на территории национального парка. Друзья мои, комплекс стоит рассматривать. Он сейчас недооцененный. Друзья, позади меня комплекс Южный парк. Здесь работа идет, вы даже не представляете, как. Здесь ездит машина, что-то народ бегает, все суетятся. Комплекс сейчас готовится к сдаче. Он сдается, и что нам с вами это дает? Те, кто купили квартиру для себя, для жизни, они плавненько и потихонечку переходят на ремонт, да, и подготавливают свои квартиры. А те, кто зашли на инвестиции, они уже условно заработают, да, потому что, когда комплекс сдается, у него автоматически цена подрастает. Минимум на 15-20%. Но дело не в этом. Мы сейчас с вами подойдем к Оксане, да. Оксана нам расскажет о последние новости, что здесь произошло, что здесь было, чего не было. И самое горячее предложение. Итак, друзья, я нахожусь уже возле офиса продаж. Сейчас нам Оксана все расскажет. Посади меня огромный КамАЗ. Я не знаю, что он тут делает, но он тут, он тут явно нужен. Друзья, и заходим. Оксаночка, красавица, привет. Привет! тебе. добро пожаловать. Да, привет, кипитуля. привет, привет, привет. Давай, горячие что новости. Что, как, когда запускаемся, что есть, чего нет. Давай я тебе кратенько так расскажу, кратенько. что у нас сейчас происходит. Во-первых, Южный парк наконец-то находится на предсдаче. То есть мы а, сейчас держим фокус именно на придомовую территорию. Наши четыре а, красавца уже полностью готовы. Я сама лично была в четвертом корпусе. И это, знаешь, такое ощущение, когда ты хочешь все потрогать. Ну, то есть хочется провести рукой по стенам. То есть двери уже закрыты, стены готовы, потолки готовы, лифты. В общем, все готово. Осталось, почему говорю, что на 90%, потому что нам сейчас осталось доделать входные группы. Делается это в последнюю очередь бы а, строители случайно что-то где-то там не откололи. И часть фасадов, именно нижнюю, а, вот эти вот где у нас керамогранит, первые три этажа, первый пояс. И все, домики у нас завершены. Мы делаем придомовую территорию. Сама видел как у нас а, заезжают. А, вот это, а, не знаю, Камаза-не Камаза, Камаза фура-не Фура, но завозится огромное количество озеленения, то есть мы же Южный парк, поэтому я узнала среди этого количества зелени а, пальмы большие, красивые и что-то еще много всего зеленого. Вот скоро мы это сможем наблюдать уже на самой территории. За асфальтированной дорожки позади четвертого корпуса, вот эта зона, mm -hmm. если прогуляться по парку, ее уже можно увидеть. А, и собственно там же уже а, частично произошла высадка а, собственно озеленения. Ну и спускаемся мы собственно сверху вниз что сейчас есть интересного так значит кстати комплекса конец года а выдача ключиков ориентир январь-февраль мне так будет спокойнее если я скажу январь-февраль будет раньше порадуемся все дружно то есть мы зависим от погодных условий немного что у нас есть вкусного Это специально для вас я озвучила специально для сочи ЕДВ. у нас есть несколько предложений я бы предложила на выбор несколько квартир одна из которых находится в четвертом корпусе вот это тихий спокойный он дальше всех мне он, на самом деле больше всего нравится. А квартира находится на девятом этаже. Сейчас так. я покажу, где именно. То есть она прям посередине дома. 12-этажные дома. Вот мы отчитываем третий сверху. Это у нас как раз получается девятый этаж. То есть квартира смотрит на парк. У нее оптимальная площадь 28,9 квадратных метров. То есть немного и ни мало. Эта площадь ходовая в Сочи. По стоимости она 11 миллионов 271 тысяча. Хороший цена акций. Хорошая. Слушайте, цену за квадрат 390 тысяч за квадратный метр. Комплекс на приздачу, друзья. Одна квартира. Это последняя видовая квартира, которая осталась. Вот. Что мы с ней можем сделать? Мы с ней можем, по ней можем оформить обычную ипотеку. Здесь пройдет ипотека семейная и ипотека без первоначального взноса. Теперь достаточно иметь 1 миллион сто рублей наличными чтобы просто оплачивать ежемесячные платежи при перепродаже через 10 месяцев. То есть я указываю максимальный срок, это можно сделать и через 8, 10 и, допустим, даже 12. Прибыль чистая, прям вот сухой остаток, порядка двух миллионов. Это я считала по самой минимальной цене. То есть это расчет там, не на 536-560, как мы планируем, а, до распродать корпус, а, а расчет идет на 510. То есть я снижаю с учетом демпинга там, и конкуренции и так далее. То есть все возможные вообще риски, которые есть, То есть я максимально снизила цену. При том, что первый корпус, да, мы помним, открывается от 500 тысяч за квадрат, а я считаю, это через 10 месяцев по 510. То есть это, скажем так, лот номер один. Теперь лот номер два, он находится в первом корпусе, как раз который закрыт от продажи. Квартира находится на первом этаже, это эксклюзивное предложение от застройщика. Первый этаж смотрит на корпус Б. Там 37 квадратных метров, идеальная планировка, то есть она даже не то что квадратная, она даже немного прямоугольная, и там уже есть перегородка, то есть это полноценная однокомнатная квартира с большой кухней-гостиной, с большой комнатой. А три световые точки, у нас же минимум две, то есть в той квартире две световые точки. Здесь три световые точки, нет балкона, но полностью панорамные окна, светлая, красивая. Под запрос опять же отправлю а, видео, даже есть из этой квартиры, вот, чтобы прям убедиться. И здесь... А... Я даже боюсь такой услуг, говорит, у тебя сейчас слишком много людей захотят ее купить. 350 всего лишь 650. 350 тысяч за квадратный метр. Это, -то, это ä, при том, что средний ценник здесь 400-410 тысяч за квадрат, то есть это ну прямо эксклюзивное предложение. Я искренне порадуюсь за, та, за того, вот а, клиента, за там будет инвестор или это будет собственник Южного парка, это очень хорошее предложение. Такие же квартиры в других корпусах по 400, то есть ну как бы по шахунке можно спокойно 410, даже 430. Хорошая квартира, сильно хорошая. А что, как ее да? купить-то? А, ипотека обычная. Ипотека семейная. Вдруг вы IT, да, то есть, пожалуйста, тоже welcome. А, господдержка обычная, где вам дает государство 6 миллионов, подставку 6,7% и отсрочка 50 на 50. То есть вам достаточно. Квартира стоит 12,950, мы, допустим, округляем это 13 миллионов. А, 6 миллионов, первоначальный взнос, например, сегодня. Какое сегодня число? 25. 25 октября. И остальные 50% вы вносите 1 сентября 23 года. То есть почти через 11 месяцев. И никаких ежемесячных платежей, никакого удорожания, никаких процентов. Просто вы купили и забыли. Перв... Ну, не навсегда, до 1 сентября 23 года. То есть за этот срок вы можете перепродать квартиру. У вас договор долевого участия. То есть вы ее просто перепродаете. Либо вы можете спокойно собрать деньги и купить ее себе окончательно. А третий вариант, вы можете взять ипотеку. То есть, допустим, не хватило денег или неохота их из бизнеса выдергивать, ну мало ли что, вы можете на этот хвостик оформить ипотеку. Но тут есть маленький нюанс, приятный. Так как это договор долевого участия, когда все будут уже на ДКП, здесь есть возможность оформить льготную ипотеку. То есть, на остаток, семейная господдержка, айти. Супер. Оксана, спасибо. Берем. Да, вот это да, вот это, да, вот это предложение, да, одно из самых лучших. Друзья, мы сейчас с вами послушали горячие предложения в Южном парке. Сейчас их стоит рассматривать, все, что нужно, всего лишь позвонить. Друзья, вы звоните, мы вам рассказываем все, что есть. Если они остались, эти квартиры, мы их с вами заберем. Если не остались, ну, будем тогда другие рассматривать. Друзья, комплекс действительно находится на предсдаче, работа кипит. На улице Октябрь, солнечно, жарко, жарко э, в Сочи. Друзья, время инвестировать, время зарабатывать. Помните, что вы всегда с, как минимум, вот как минимум вы спасаете свои деньги от инфляции. Это как минимум, а как максимум вы зарабатываете хороший, хороший годовой процент. С вами был Илья Шамшин, до встречи в новых выпусках. Пока!